Мы разберем несколько вариантов. То что Инвестмосков, ну мне этот портал понравился больше всего, даже больше залогов, потому что там можно выкупать напрямую у города, можно брать в аренду напрямую у города, и там цены прямо очень вкусные. Причем самое интересное, вот что для меня было полным шоком, тут когда лазишь каждый раз новые интерфейсы для тех, кто не айтишник, это прямо вызов. Вот кто не айтишник вообще в корне, прямо для них сложно. Да? Вот. Если кнопка войти в другом углу экрана, это прям полчаса жизни потеряно. Мы сейчас просто еще одно задание с вами сделаем. Пока Авито работает, кто умеет на Авито фильтрами уже пользоваться? Окей, отлично. Девчонки, знаете Авито? Отлично, молодцы. Это портал, антипосуточный портал, на котором... Короче... Нет нормальных арендаторов, есть только по часу. и Соответственно, что рекомендую? Ну, давайте вообще разберем аренду активов. Да? То есть где можно арендовать активы? Если ты арендуешь, ты не плачешь тело кредита, соответственно, для тебя это очень легкий вход в стратегию. То есть у вас есть чек-лист, это прям одна из первых историй. Первая аренда у частного лица. То есть мы говорим о покупке активов ниже рынка. В данном случае сегодня на ужине будет пример от Анны Мирошниченко, они это делают постоянно, причем на этом вырастает очень хороший арендный бизнес, очень ликвидный бизнес и с хорошей доходностью. Причем, ну, в отличие, то есть мне нравится арендный бизнес тем, что это постоянный доход, да, потому что все-таки, ну, когда ты делаешь вот эти стратегии, блин, ну, 250% тоже нравится, то есть как бы я и люблю, когда пассивный доход идет, но с другой стороны 250% годовых, то есть в принципе я готов терпеть там какие-то движения в эту сторону. У частного лица это чаще всего квартиры, ППА. Есть такая интересная аббревиатура «Переуступка права аренды». И пока работает Давида, рекомендую в Москве зайти и вбить вот это ППА и создать себе фильтр на эту тему. Просто для того, что давайте прямо, вот, ну, прямо сейчас сделаем, кто успел, то есть самый быстрый инвестор успеет создать фильтр. То есть и заходим, смотрим. Ваша задача посмотреть, что там вообще есть, то есть, какие цифры и какие объекты вообще бывают от, от, от этой истории. Чаще всего это история, когда кто-то выигрывает на торгах государственных какое-то право аренды, и потом он продает это, то есть пытается продать это уже в каких-то ну, на частный рынок, скажем так. Просто в принципе интересно. Вот, например, гостиница ППА с доходностью 64% годовых. То есть готовое помещение, которое можно под гостиницу сделать. Хорошо, у кого получилось, уже список открылся, отлично. То есть просто сделать себе, имейте в виду, что это тоже один из источников. я На самом деле вот есть очень классная тема, которую я на доходных сайтах изучил и потом везде использую. То есть если ты можешь автоматизировать поиск, то есть когда ты задаешь какие-то свои фильтры, и они тебе присылают уведомления, это самый лучший вариант. То есть у меня есть подборка по доходным сайтам, то есть каждое утро там, с 8 до 12 дня приходит подборка тех сайтов, которые можно купить, которые мне интересны. То есть я эти фильтры регистрирую, и я с ними работаю. То есть это не просто так, один раз добавил и все. То же самое, есть приложение Авито, там есть фильтры. Есть приложение ЦИАН, там тоже есть фильтры. Я рекомендую вам... Особенно если вы в Москве, скачать приложение Cyan и поставить там себе фильтр, например, вы ищете недвижимость только от миллиарда и только там стоимость квадратного метра 30 тысяч рублей. То есть я себе настроил фильтр по квадратным метрам, для меня это первый фильтр, то есть если квадратный метр ниже 70 тысяч рублей, я это уже смотрю. То есть мне интересно, что в Москве можно купить дешево, потому что… Тут самый важный критерий – это покупать ниже рынка. Все остальные – это вот все можно потом докрутить. Но если ты купил квадратный метр там по 40, по 50, по 70 тысяч рублей где-то возле метро, то есть там могут сходиться любые стратегии. Ну то есть уже там э, есть от чего плясать. Следующая аренда города – это как раз вот сайт InvestMoscow. В чем э, интересно, то что там можно найти не только продажу недвижки, но еще и аренду. То есть помещение, которое можно у города взять в аренду. И они торгуются либо за арендную ставку годовую, либо за ну, право заключения договора. То есть там два варианта бывает. То есть либо идет ставка на повышение, кто-то говорит, я дам там, 300 тысяч за год, я дам 500 тысяч за год. И кто-то там самый умный дает самую большую ставку. Либо идет, ну чаще всего, я так, я так понял, что в инвест идет именно такая история. Там, в других городах, в Липецке есть и так, и так. Так, еще есть интересно, то, что у города это можно выкупить потом. Это вот как раз наша завершающая тема, которую мы сегодня вот просто сейчас пройдем. То есть есть такой федеральный закон 159 Значит, я рекомендую смотреть как раз все эти объекты на портале InvestMoscow, потому что ну, я когда начал смотреть сначала, это они есть и на торг.gov.ру. То есть там их тоже можно найти, но если вы пользовались сайтом, пользовались сайтом да. То есть, ну, через некоторое время, там, через полчаса начинаешь туп... чувствовать, что ты тупеешь просто от того, что ты пользуешься этим сайтом. Соответственно, весь мозг в этом плане он, конечно, поудобнее. Самый частый вопрос в комментариях – это а, инвестировать средства, с чего начать. Какие первые шаги необходимо сделать, для того, чтобы не допустить дошек? Специально для того, чтобы очень развернуто и подробно ответить на вопрос, начиная от того, как быстро создать пассивный доход буквально за несколько дней, какие инструменты существуют в мире арендного бизнеса, какие инструменты есть на фондовом рынке, что такое облигация федерального займа и так далее, так далее, так далее. Более 20 вопросов в течение 4 дней разбираем на, на бесплатном интенсиве и ссылка на него есть внизу, поэтому прямо сейчас. Рекомендую поставить это видео на паузу, зарегистрироваться Запланирую запланировать следующие 4 вечера для того, чтобы бесплатно разобраться в теме инвестирования вместе с территорией инвестирования. Продолжайте просмотр, поставьте на паузу, соответственно, подписывайтесь и продолжайте. Приятного просмотра. Значит, 159 ФСЗ, закон там, по-моему, об отчуждении имущества государства, то есть как можно получить имущество от государства. Соответственно, с 2018 года можно выкупать как муниципальное имущество, так и федеральное. То есть вы его взяли в аренду, и потом у вас появляется право его выкупить. То есть, и причем это право приоритетное. То есть аренда уже будет. Точнее, право выкупа у вас будет не через торги, а вы его выкупите. Значит, для этого есть несколько ну, требований определенных. Первое: вы должны быть субъектом МСП. Кто знает, что это? Субъект малого и среднего предпринимательства. То есть вы должны зарегистрироваться в этом реестре. Я так понял, это не сложно, потому что я зарегистрирован где-то, но меня девчонки регистрировали, какой-то портал просто, да? Ну, а следующее, вам нужно, вам нужно владеть этой недвижимостью, то есть аренду платить более двух лет. То есть, и у вас появляется право выкупа преимущественно. То есть порендовали, что-то там, замечали, делали какой-то бизнес, и потом город вам это продаст. Там есть два режима выкупа. Если включено в реестр, то есть у, нас, у них есть реестр, который типа объектов, которые должны быть отчуждены вот этому субъектам малого и среднего бизнеса, предпринимательства. Соответственно, может объект включен в реестр, а может быть не включен. Тут надо каждый раз смотреть детали. Отличия будут, как я понял, именно... Ну, то есть первый можно выкупить через два года, второй через три. Еще одно из условий, вы не должны быть должником арендной плате. Еще одно из условий, оно... Ну вот как раз включено в утвержденный перечень имущества для передачи МСП. Это называется федеральный закон о развитии предпринимательства, статья 4. Это вот как раз, если включено, это один режим, если не включено, это другой. Самое интересное, это пункт номер 7. То, что вы можете выкупить не за свои деньги, а вам его могут продать в рассрочку по одной от ставки ключевой банка. Какая ставка сейчас ключевая банка? У 7? Брокер не знает, да, наша Илья? Ключевая ставка какая? Ну, она напрямую зависит кредит. И... Тоже, наверное. Ну, примерно 7%. То есть 1 треть это около 3%, да, 2,5% рассрочку. Представляете? Причем ну, это очень выгодно. Это прям вкусная ставка. Вы понимаете, да? Что вы берете без первого взноса просто. 7,75 делим на 3. Хорошо. Значит, и причем законодательно, законодательно они должны делать в рассрочку не менее 5 лет. То есть каждый субъект, муниципальный субъект, он определяет этот срок. Там Нижегородская область там 7 лет, какой-то регион, там еще какой-то будет срок. Но ключевая идея какая? Выиграли с аренды на торгах, сделали какой-то бизнес, два года платили, после этого получили кредит без первого взноса. Под 3% от 5 лет. Сейчас объясню. там Решение о приватизации. Ну, то есть, если объект до 1000 квадратов, правительство Моск... департамент городского имущества Москвы решает. Если после 1000 квадратов, то правительство Москвы. Соответственно, эти объекты также есть на торги.gov.ru. Земля, недвижимость. то есть Там можно смотреть так, аукционы. Фильтр это нам не нужно. Ну, создание фильтров я сказал. Все, смотрите. О, опять эта картинка. То есть там этот аукцион, если вы зайдете на этот портал, то чаще всего торгуется за ставку. То есть там идет не потом, сколько будет стоить этот объект, а потом, кто сколько будет аренды в год платить. То есть именно вот этот предмет договора есть. Если я плачу 2, а вы готовы 3, значит вы победили, это ваш объект.